Ветер морской на моем пути Кружит мечты, Извинит дождем, И в небесах голосит о том, что меня ждет впереди. Далее зовут мир обойти, И не пойму, не пойму никак, Из-за чего у меня в груди сердце волнуется в такт. Это не шум. Но созвучий бег, если поет в роднике вода, Если спешит многолетний снег, Схлынут ручьем со льда. О суете пустой разговор, Слышишь, в горах родилась река, За горизонт устремленный взор, Скрадывают облака, Но по грядам и широк, и скор Солнечный шлейф Нисходя скользит. Там впереди Голубой простор, Дальний мой путь Озарит.